м минута прошла 20 секунд 40 секунд Мы боимся посора конечно мы же начинали кНБ ну и закончили да. мы перешли в информационный раздел да ментальный ножевой бой готово последние 15 секунд как в жизни парни ну минута вышла <Вышло>. Раз, вторая <сétape�> пошла <сétape�> как крабы двигаются <смех> <смех> Две минуты. Ах, ты, блин! Блин, нахрен! блин, блин это? А ты хочешь... да, да, да, преподавать мужчины попроще будет Конечно Ну, хотя... Нет! Нихера подобного, это я ляпнул, не подумал Как ощущение? Да никак, Чем мы тут походили по кругу как краны двигались Развали да. технику передвижения на самом деле вот у нас был единственный бой который как в жизни когда оба понимают цену ошибки и никто не прыгает на обоюдку хотя и хочется иногда да нет а ну и не хочется да. Вот, так что занимайтесь безопасным мужевым боем не в смысле что на нож презерватив надо одевать а в смысле что не поставляться под удар. Вот. Тых.